Друзья, всем привет! Сегодня у меня выпуск из рубрики «Будни риэлтор». Такое спонтанное видео. В общем, вчера поступил запрос в бюджете 30-65 миллионов. Либо квартира, либо дом. Еще не решили. Да, такое бывает. Поэтому решил время не терять и тоже вам показать. Значит, сейчас нахожусь на Светлане. Многие из вас видели эту квартиру. Она 180 квадратных метров. Мы уже посмотрели квартиру в жилом комплексе Сосновый Бор, городок Сосновый Бор, который на бытхе 120 квадратных метров сейчас выскочат кадры с моего видеоархива. Рядом санаторий Ворошиловский. До моря минут 10 пешком. Кстати, по секрету вам скажу, что можно договориться и спуститься на море на фуникулере. Бытха, сами понимаете, мой любимый район. Вся инфраструктура в непосредственной близости. То есть дом находится прямо в лесу. Кстати, прошу не путать с резиденцией Сосновый Бор, который находится прямо поблизости. Общая площадь 130 квадратных метров. Смотрите, какая просторная. Потом посмотрели дом на Светлане. Этот дом я нигде не публиковал. 180 квадратных метров, он требует ремонта, но это очень хорошее вложение. То есть земельный участок около 4 соток и стоимость всего 23 миллиона. Вот так выглядит сам дом, это середина района Светлана. Камин действующий, в общем это кухня, гостиная. Первая спальня, вторая спальня, третья спальня, с каждой спальни выход на балкон. Вот он сам балкон. На втором этаже большой санузел. Есть третий этаж, но туда не пойду. С земли 3,5 сотки. Вот это строение можно реконструировать, на него отдельные документы. Далее мы поедем сейчас смотреть дом Наяна Фабрицуса. Прям вот токущий. Будет еще кое-что интересное, поэтому не переключайтесь. Общая площадь 178 с небольшим квадратных метров. Первый санузел. Просторный коридор. Смотрите, какая огромная гостиная. Первая спальня с потрясающим видом на море и на город еще одна спальня с таким же видом это третья спальня тоже с прямым видом вот и она со своим санузлом тоже клевый вид смотрите вот в то время это был очень крутой ремонт скажите классная планировка и просторная кухня и здесь еще прям такая огромная гардеробная вместительные шкафы и полный обзор вот по этому дому будет по ссылке в описании классные дома здесь в продаже 4 вот они двухэтажные где-то четыре с половиной сотки где-то 7 входная группа клинкер немецкий фасад и здесь будет большая пальма она уже куплена на двери, но, само собой, дорогие, механизмы раздвижные. Нравятся мне такие окна, я про реки. Высота потолков 3,20. Очень хорошая планировка у этого дома. Это второй этаж. Здесь, смотрите, такая терраса. Посмотрите, сколько окон. Есть еще балкон. Здесь тоже есть выход Вот такой балкончик. Паша, какое-то ограждение будет здесь, нет? Вот тут. Вот. Вот это место оставили под мангальную зону. И поэтому вот здесь парковка. Еще на любителя. Есть, на складе, надо поставить. А на этой террасе я бы занимался йогой. Покупателям очень понравилось качество. Да, его видно. А он мерката. Здесь также будет посажена зелень. И здесь тоже клумба. Как вам? Такое исполнение. Значит, 7 соток земли, 270 квадратных метров, цена 60 миллионов. А в этом доме еще больше света. Смотрите, и там окна, и тут, и здесь еще не поставили. Такой вид со второго этажа. Ну скажите, очень же достойно. Следующая квартира на Бытхе. Многие из вас видели ее в моем видеообзоре. Она 120 метров. И полное видео будет по ссылке в описании это кухня и спальня друзья и это далеко не все предложения которые мы хотели посмотреть и пока мы были на просмотрах поступил от продавца вот такой запрос дмитрий помогите продать дом и вот он подходит по нашим требованиям значит смотрите новый дом дизайнерский ремонт сделан в 2022 году светлый дом уютный Сауна в доме, удобный подъезд, шикарный вид, ландшафтный дизайн с автоматическим поливом. Большая беседка с мангалом, детская площадка. Рядом школа забирает детский автобус. И вот, собственно, планировка и сами фотографии дома. Ну, действительно достойный вариант. Естественно, мы его будем смотреть. Оцените его и вы. Напишите что-нибудь в комментарии. То есть, повторюсь, это Сергий Поле, не доезжая до Гамыса. Ну, ремонт действительно интересный. Уже отправил моим потенциальным покупателям. Жду от них обратную связь. Да, такое тоже бывает. На самом деле, смотрите, как я оперативно подготовил подборку для моих потенциальных покупателей. И вот она на вашем экране. Это все еще предстоит посмотреть. Видите? Ну, я не буду здесь вдаваться в подробности. Вы сейчас сами видите, насколько немало предложений по данному запросу. Я это к тому, что вы не стесняйтесь, обращайтесь. Мы всегда для вас подберем достойное предложение. Нужно просто позвонить или написать на WhatsApp по телефону, который появится на ваших экранах. Друзья, ну а следующий выпуск будет для многих долгожданным. Это «Ценопад в Сочи». Часть Третье, Кстати, вы можете посмотреть часть первую и часть вторую. Ссылки будут в описании. И если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Также жду вас во всех соцсетях. И буду очень признательна, если вы поставите лайк в поддержку данного видео. И напишите что-нибудь в комментариях. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.